Здравствуйте, меня зовут Светлана Мостовская, и сегодня мы продолжаем серию видео, посвященную видео, такой замечательной технике, как 12 дворцов судьбы. В нашей школе, школе китайской метафизики Натальи Пугачевой, этой весной пройдет закрытый мастер-класс, который будет состоять из 10-12 занятий, где мы подробнейшим образом разберем каждый дворец. И вся, все обучение будет строиться, помимо теории, еще с, на работе с картами учащихся из группы. Да? То есть мы будем проходить этот курс, будем проходить правила и закреплять эти правила на картах наших учеников. Если вам интересен этот курс, то вы можете забронировать участие по самой выгодной цене, перейдя по ссылке под видео. Итак, что же такое дворец служащих? Да, то есть дворец служащего или официального вознаграждения. Если дворец богатства и власти в большей степени определял да, вот самостоятельный бизнес в том числе, то дворец служащего – это дворец, который отражает деятельность человека, при которой он выполняет работу по найму. Да? То есть он выполняет работу по найму, выполняет какие-то задания в соответствии с договором найма или подряда и получает за это вознаграждение. Кто, в эту же сферу некоторые мастера, Относит бизнес по франшизе, да, когда человек покупает франшизу, ему помогают, как-то поддержку какую-то оказывает И, собственно говоря, это тоже может обозначать сферу этого дворца. То есть по этому дворцу мы можем посмотреть более благоприятно человеку работать по найму или же ему лучше собственный бизнес, сравнив да, дворец богатства и власти, иметь в какой сфере он может быть успешным, да? то есть условия профессиональной деятельности в том числе описывает этот дворец. И считается, что если, естественно, хорошие символические звезды, благоприятные элементы в этом дворце находится высокая фаза c то это хороший показатель для того чтобы работать по найму и если у человека стоит в этом дворце элемент друзей то человеку ну, благоприятно работать в сфере там, общественной, благотворительной, помощи людям. И вообще, в принципе, коммуницировать с людьми – это будет хорошим признаком да, для построения карьеры в этом случае. Если у человека стоит грабитель богатства – то человек тоже может работать с людьми в социальной сфере, он может быть, предположим, каким-то профсоюзным деятелем, который отстаивает интересы людей, ну, в принципе, либо в конкурентной какой-то среде общаться, то есть тоже можно это использовать. Если у человека стоит дух наслаждения, ну, помимо того, что таким людям очень важно, чтобы работа, которую они выполняют, им нравилась, им надо им важно чтобы им нравился коллектив, в котором они работают, то есть, таких людей крайне сложно вынудить работать даже за большие деньги на каких-то условиях, которые им неприятны. Ну и, собственно говоря, человек какую-то творческую любит привнести да, жилку свою работу. ну и Надо смотреть всю карту иные показатели, но очень часто такие люди могут работать поварами, предположим, в какой-то сфере обслуживания людей, да, создания чего-то творческого. Если у человека стоит вызов власти в дворце служащего, то человек может быть каких в каких-то оппозиционных каких-то структурах работать, в каких-то средствах массовой информации. Но это одни из примеров. То есть человек может заниматься такой деятельностью, которая ну, я, ну, как бы, может быть в чем то да, идти в разрез к да, каким-то традиционным представлениям. Если у человека в дворце служащего и гонорара стоит, и получение гонорара стоит элемент склонность к богатству, то это как раз, если особенно эти элементы полезной карте, то это работа в коммерческих различных проектах, это там финансисты различного рода, ну, в зависимости от того, да, там, какие-нибудь какие инвестиционные аналитики, то есть все, что связано с материальной сферой. Если стоит прямое богатство, то человек стремится, ну, во-первых, это работа в том числе и в банки, и в бухгалтерами, то есть, ну, все, что связано со счетом. И э, человек, как правило, стоит с какой-то стабильной карьере стремится, прямое богатство – это лояльное божество, которое хочет стабильности. И люди иногда такие в ущерб даже каким-то более высоким зарплатам стараются задержаться на каком-то таком стабильном более месте. Но опять-таки, если у вас там стоят деньги, то вы можете работать в сферах, которые обслуживают денежные потоки. Это не только бухгалтер там или работник банка это еще и инкассаторы какие-то то есть финансовые советники то есть ну вот на этом поприще если у человека стоит в дворце служащего как вот в данном конкретном случае, в данной конкретной карте «Правильная власть», то человек соответственно может себя проявить на управленческой какой-то работе, в органах власти, в партиях каких-то. Если убийц на седьмой позиции, то, то человек может проявить себя в каких-то силовых ведомствах, то есть тоже с, работа связанная с управлением, но в большей степени такая более экстремальная. Опять-таки какие-то там МЧС, полиция, но при условии, что что дворец риска благоприятный, да, потому что важно, как ты говоря, там будешь себя ощущать. Если у человека стоит косая печать, то человек может работать ученым, исследователем, какие-то разрабатывать научные проекты, да, та же самая метафизика, преподавание в этих сферах, хорошие аналитики, люди с косой, с косой печатью. Обычные ресурсы или прямая печать – это работа в сфере образования, какие-то там няни, какие-то педагоги, да, там, и детские, и для взрослых обучение, то есть в этой сфере можно себя найти. Но, опять-таки, более углубленно мы изучаем все эти комбинации, да, которые у нас с 12 дворцами связаны на закрытом мастер-классе. вам интересна эта тема, то, пожалуйста, регистрируйтесь, пожалуйста, проходите по ссылке, участвуйте в раннем бронировании. И в следующем видео мы с вами рассмотрим а, дворец друзей. Да, дворец, друзей. Ну, дворец друзей – это такое условное название, на самом деле это достаточно важный дворец, это дворец, так называемый социальный это то как человек может взаимодействовать с социумом с коллегами уме... ну может ли он интегрироваться в какие-то проекты задачи да может ли он повстречать так называемых покровителей своей жизни которую ну которые помогут ему в реализации его целей то есть это дворец относящийся к внешнему тайчи то есть аналог месяца рождения в карте бадзы и в следующем видео мы с вами поговорим об этом дворце если вам понравилось видео то ставьте лайк подписывайтесь на наш канал и встретимся в следующем видео всего хорошего до свидания